Руки, квартира образцового э, содержания и высокой культуры быта. Ну да, со вшарпанными диванами. Очень высокое mm -hmm. образцовое содержание. Это почему-то стоит за пределами квартира. Да, а почта. Ух ты, почта еще, да? Почта. Mm -hmm. Прям настоящая. И пианино! Фанировая. О, елки палки как жизнь! Пианино. Вот. Что за жизнь без пианино? Что за жизнь без пианино? Там тоже какие-то полочки, но туда я сейчас не пойду. Ну, сейчас я вот здесь вот сниму. Прямо окунись в мир коммунальной квартиры. Вот тут почему-то коммунальная, на самом деле. На самом деле... Советский балет. Пойдем. Ну, куда сначала пойдем? Сюда. В прихожей. А вот этот ковер! За Я лени. видела очень часто ковер с оленями. А вот там свернутый обязательно ковер. В каждой квартире должен быть свернутый ковер. Про запас. Обычно новый. Или наоборот, чей старый. <клышленный ковер> ну, что вот это такое? Вот это вот. За надом потащили. За, за надом. <клышленный ковер> Пригодится. Настоящие пыльцы. Господи, интересно, здесь клопов нету в этих диванах? Или Постоянный топ постоянные переменные. Что О, здесь? О, мое, тут какая-то прям самогодный аппарат. Наверное. Да, да, я. я набор, поцелить, Он спрятан, видишь, за комодом. За этим, за шифонером. Дед Мороз со Снегурочкой. Причем у Снегурочки написано на боку Света. Что Снегурочка написано? Света. Снегурочка Света. Интересно, чем написано? Это вручную запись. Ее так и назвали. Это все за Чебурашки, это вообще это слон, да. это слон. Американская да. культура под программой Американская культура проникла в квартиру. Маяковский. Так, это у нас, наверное, что-то типа прихожий да. такой, да? Но на самом деле. Так, а вот прихожей, вот прихожей. Почему-то здесь швейная машинка, она здесь да, пос... Она большая, репрессивна, правда. она просто не помещается в нормальную квартиру, поэтому стоит в прихожей. Польты. Польты висят. Их надо так называть. Правильно вот Польты. Польты висят в шкафе. Вот. На вешалке. Это вот здесь на вешалке, да. А вообще вообще О, Лыжи, смотри, лыжи. лыжи. Настоящие. Юга, <laughs> деревянные. У меня есть знакомая, которая коллекционирует деревянные лыжи отовсюду, откуда только можно. Шляпа с этими... Это с югов. Это, с югов, это значит, там, угу. на юг есть, на север на лыжах. Это что такое? Даже Рулетка? Ну, это, это, это более новая игра. Играть, да? Мы сейчас сначала или... на кухню пойдем, да? Мемонят. На кухню пойти. Грамота. Подожди, грамоту надо заснять. Грамота. Тут кем-то вижу чуть написано. Награждается служащий. вооруженных сил Кабулахин Анатолий Николаевич за второе место в состязании на лучшую профессию. В честь 33-й годовщины честь достигнуты при этом высокие показатели. Это грамота, да. Это, наверное, его квартира А вот это его халат или его жены, лыжи обязательно на стенке должны. быть А и тут еще покраска, знаешь, такая аутентичная, специальная розовые стены. Обычно они бывают еще зеленые. До половины накрашенные, а дальше висеть висеть обязательно должны такие лампочки с пудалка Ну, здесь, конечно. Да. Ну, здесь шикарно, на самом деле, по сравнению с комнатой. Халат висит, какие-то там исподние. Вот, вот, вот. Коляска же, коляска. Коляска каких годов, говоришь? Годов 30-х? 40-х 30 годов? 30 военных. 50-х, 50, -х. 50 -х, Я даже, честно говоря, только на картинках такие не видела. Опять какой-то ковер, как с оленями, примерно. Застиранные тряпки. А там есть что-нибудь за дверь? Ну, О, вот, там полотенчик специальный висит <laughs> и веревка такая. Все по-настоящему, прям. <coughs> машинка машинка как она называется Фильзи, да у нее еще отжималка есть так вот она отжималка тоже наверное есть да но здесь валиков нет а валиков здесь нет я очень любила такими у меня была у бабушки такая машинка с такими валиками отжималкой я ими прям любила очень отжимать отжимать мое любимое занятие было она так оттуда вылезает такое зжевано вот Схема. а зачем здесь этот пылесоса штука интересная Раковина, грязная, как и полагается как пол... Она что-то функционирует, что ли? Слышь, там современное... -то... А тут реально кто-то живет по ночам, наверное И обязательно замызганное полотенце Без него никак Кто-то здесь проявлял фотографии А вы потому что вещеватель. Кто? Там есть полочка с барахлом, обязательно, с которой там... Но, ну, а какой стульчак? Какой здесь Боже, у меня такая была в моей квартире, Но первая, какой, которую я помню. Там есть? вот такая дергалка была, дергать за И вот точно, И точно, такая, точно, точно такая. Точно, точно такая. А почему живет на унитазе? Вот Более... А это специально заклеили что-то <laughs> <Да, не сходи. laughs> Это очень красивый пылесос. Он был такой красивый, видишь, весь, весь михарь. Кстати, вот да, у тебя такой недавно выкинули. Вот а такая доска у нас тоже была. И санки такие тоже были. Да. Вот. Ванна не зачет. Ванна новая, современная. Интересно, она тоже функционирует? Или она просто Нет. здесь стоит? Нет, ванна не функционирует. А вот раковина, да, она похожа. на пойдем Кухня. Банки обязательно должны стоять везде. Да, только банки да. Банки, банки, надо обратно сбивалка для крема супер вообще вещь доводочка подожди я доводочка еще там обязательно дверь сослованная поломатая что там внутри а внутри та самая люстра от которой кусочек в комнате сейчас он там не просто так юка да этот седрощие прощу да вот такая вафельница в каждом доме должна была быть. Вот такие дощечки обязательно, да, они без дела там всякое разное. Да, зато красиво. Зато красивые для красоты дощечки такие. Ими не пользуются. Вот, вот такие вообще везде. Да, да, да, до сих пор такие. Вот у нас такие до сих пор. Плита. Плита. Ой, это не зачет. Есть такие плиты на ножках, знаешь, они вообще старые-старые. На ножках надо быть, было да. сюда... Такая совсем старость. Обязательно вот я за, все. Да, зашлюпана Пламя рассекатель. Да, у нас тоже такое было. Уже в детстве делалось. Т ⁇ рочка, ну, терочка, терочка нормальная. Дуршлаг, правильно. Дуршлаг, правильно говорить, дуршлаг. С мисочками, мисочками, ну, тут на самом деле Во, порядочек. О, хороший резин в Вот это вообще король кухни. Да, ну, Просто не помещается никуда. И авоськи. Авоськи, как же без них. Сейчас, сейчас, между прочим, такие авоськи будут 500 за 500 2000 рублей. Да? да. Ты можешь только -то бизнес сделать? делать. Да, Конечно, для них авоськи просто так хорошо. Пойдем на кухню завтра за авоськами. А что там? Там даже полочки настоящие и морозильчик, да, и морозильчик настоящий. Такой, да, такой холодильник был. так на ходу, слушай, Я на ходу скажу, холодильник. Да, ты такой, давай? Да? Да, Табуреточка. Он. И как Тубарет! Тубарет! сидели. Люстер. да, тоже. Ну, надо, надо просто все вокруг снимали, на самом деле. Тубарет, сифон, вот у нас такой сифон был. Кофейник тоже подобный был. Слушай, все мое. Это все от меня. Это еще один тубарет. Так, здесь мы были. Мы не снимали еще раз. Лыжи на стене мы не снимали. О, лыжи на стене. Снимали. Штеблет. Господи, чуть не упало. Вот такие штиблеты. Нет, штиблеты. От, Привет от старых штеблет. А счетчик какой? Счетчик же, да, господи, у меня глаза распигаются. Миха, меха. Нет, да, соболя. соболя. радио, радио радиоточка. радиоточка. Это вообще обязательно. обязательно. А вдруг война? Уже... По радио уже объявят. Машинка, а Машинку объявили. мы снимали, да? да снимали. Все, теперь пойдем в комнату. А Если здесь не снимала. Мы просто здесь походили, и потом надо снимать. А, здесь уже все культура. Здесь какая-то пианино. Я не знаю, что это. Пианино, варежка. Пианино. Варежка, кстати, кто-то забыл, видимо, кто забыл, варежку. Пианино. Она не отсюда, не из этого. Года, вот не точно нет, такой нет. же был самовар. Да, да, да. Телефон такой тоже. Да. Вот. Подожди, подожди, я с этого угла начнем. Вот такой. Тут телевизор? Юность – это очень крутой телефон. телефон. А телефон. Это подарок кремлевский. Подарок. А в смысле, новогодний? Новогодний Там да. внутри конфеты были? Да. А это выбивалка, ей по жопе били да, всяких Не, не родил детишек, на самом деле. Это вот это шифонер или как это называется? Это просто шкаф. Шкаф. Шкаф. Вот в шкафе там пульты должны висеть. Нет, в шкафе там чумодран. Чумодран? Чумодран вот этот. Тут календарь 1985 года. Все как полагается. А это знаешь, что вот это вот? Это ионизатор, да. если не ошибаюсь. Аэробион, Он воздух аэробион, да. очищает, чтобы чистым воздухом дышать. Ой, гигрометр. Гигрометр где? А вот вот я это. Не ошибаюсь. Ух а, ты! Ё... А да, давление, давление давление измерять, да? У меня такого я такого не видела. Вот такие у меня были часы. Ну, на духу. Кассета, сюда. кассета не себя. Ну, кассета, ну, она, ну, современные дети уже не знают, что это такое за кассета. Вот такие часы я видела. Тут еще одна швейная машинка с чемоданами. Вот такая. Тула машинка. Такая. Это буфет. Вот такие часы тоже видела. Часов немерено. Вот елочку такое у меня была. Красный градусник. Рыба. Рыба. Где? А, о, нет, Но такого не видела градусник. Моя она, она, она же, маленькая елка, это для водки рыбки. Для водки, вот этот, этот да. шин для водки да. там из-за диван. Там вот такие есть. М -м -м. Круто. Давай, пойдем дальше. Диван. Диван почему-то обшарпанный. Я что-то интересно, его попрыскали. Вот здесь вот прямо вот здесь в этом углу. Я уже привыкла, но там <сос> запах такой. Так, поехали дальше. Запах прямо вот, ну, самый настоящий самый настоящий запах и конечно снова ковер оленями. оленями. это уже какой-то суперпуперский ковер я таких не везде видела даже в стеклош по домам ходила не везде красотин лампа такая вот, -вот. В лампа в абажуре да какая такая надо ну в ней стоит светодиод между прочим <laughs> не за экономит понимаешь на культуре надо вам по накаливанию такую туда повесить. Вот сборная России. Ну, теперь сборная СССР, но ну, вообще сборная России. Да. Судья, лица. А это вот это обломочек гагарин. от какой-то люстры. Его обязательно нужно, если он откололся, положить куда-нибудь на полочку или на телевизор, чтобы он лежал. На всякий случай вдруг приклеится. это что, кто? Это кто-то. Юрий Гагарин. Это Ах, это Гагарин. гагарин. Да это что, он здесь жил, наверное? Ну, не знаю, если так Там остался. О, как хорошо. Расческа деревянная. Современные тоже кто-то забыл, Тут что-то намешано всяких времен разных. Вот обязательно такие провода. Вот провода такие просто. Обязательно, правда. Вот они никуда не ведут. Вот там должна была быть лампочка. Кстати, нужно картины такие Ах, это вышивка! Дальше. Печатная машинка. Вы уже, ну, где-то видели, или это первое, которое я снимаю. Первая, угу. Угу. Вот такие вот набитые книжками, всякие, всякие разные. Ой! Такие лампы тоже сплошь везде были напольные. Совершенно. Да, такие попшарпанные эти, всякие футляры для этих печатных машинок. А это что как называется? Вот, это вот это жертва. Кстати, у нас что-то типа подобное было, но только, вот это наверное, дорогая штука, слушай, она с этих, из этих бамбука или с чего-то. Да Колетка, с этим... птицы нету. Угу. А это что, вышивка? полотер, Там три щетки круг А, Натирает У нас паркер. такого не было, но я такие видела. Стояли, да, натирают, прям натирают. То есть мастик и маши, а потом да. натирают, чтобы... Угу. он, А это что? Это светильник, бра. Да. модный. Модный светильник. В этой лапке кровать почему-то покосившаяся, вот так ощущение, как будто вот на ней... Дело, чем, светлое чем, дело светлое будущее. Да. Мне это в интернет можно будет потом повесить. Пожалуйста, почему? не жалко. Это тоже картинка. Обязательно должны картинки, они дырку в стене прикрывают. Как правило, да? Угу. Или так для красоты, чтобы пустенько не было. Это у нас комнатка. Комнатка тут пошла. На завод окно На завод. Окно смотрит на завод. Смотрит на завод. Он, правда, нарисованное окно. У нас в номере тоже окно нарисованное. Комната девятина, травочек, все нормально. Тещана комната, да. Маленький такий глубус, настоящий, повернут этой страной СССР. Сюда. Вот еще одна печатная машинка. вот Человек прям сидел вот так вот с ковриком. Коврик-то надо под жопу класть. А не в спинку. Все неправильно. А там что? А там ничего не лежит. Надо, чтобы лежал. Кстати, стол, по-моему, стоит да, на, наоборот. наоборот. Не тем... Не, тем, не той стороной. Стоит, да. Наоборот. Вот это, допомню, да, у меня такая была, кстати, вот, как проигрыватель. Да, И куча бобин битус на них был, я их битус Слушал, клеилась, склеивал, Они рвались, я их склеивала, они снова рвались. Вот. А он стал плохо себя вести, и я его смазывала подсолнечным маслом. После этого он стал вести себя еще хуже. И приходилось его смазывать каждый день подсолнечным маслом. Но я маленькая была, я не понимала. Это Вот такая штука точно была у моей бабушки. Романтика. Она называется романтика. Романтика. Лампа, опять же, со светодиодом такая, ну, она что-то уже такая какая-то хорошая, Книжка. А там подшивные издания, у нас такие тоже own. были, вот, самопал из Нового мира. Новый мир, да, у нас был целый-целый, там, по-моему, все-все-все были, не знаю, где он сейчас, где-то. Книжки все, просто вот, они все там вот те, которые там от тогдашней. А это что, интересно? А это одежда на куклу, наверное, бумажную. Uh -huh. Такая, заворачивается бумажками. Были у меня такие. Поэты э, Мурану Мура, Мунуну. Wow. Угу. О, пластинки. Мелодия. Пластинка. А -а -а. Для восьмого класса. Английский язык изучали. Приложение к английскому. Тут все что-то английский язык изучали. Гагарин очень шибко изучал Английский язык. Ленин ну, Книжки. Звуком... Ленин. Полное собрание сочинений. обал. Я там и внизу, и там. Как же без полного собрания сочинений как же быть-то? Сторожевая башня. А это, кстати, знаешь, что Сторожевая башня? Как она сюда попала? Это, между прочим, сектантская литература на минуточку. Тут, короче, и Ленин и английский, и сектантская литература. И упоротые игрушки. И упоротые игрушки, все в куче. Обалдеть. И опять, это что, оленя. Крупская, наверное, да? Нет, это Блок. Ах ты, как они похожи. Обалдеть. Я моряк, А я собирала, кстати, открытки с животными сейчас. это клеяная модель самолета. о Бумажная, да. то есть она не фанерная, Нет. обалдеть. Бумаги, она должна быть жуткопыльная, жутко да. Да, всегда. Часы пыльная. вот такие, это очень модные, хорошие, классные часы. Крова. Ой, господи, кровать. Мне кажется, что тут уж не.. И снова этот а что, все ковры у нас с оленями были да. в советском пике. Либо, Либо вы, орнаментальные, вы, орнаментальные вы, да. Угу. Обалдеть. На кровати явно кто-то спит мне кажется периодически ну, ну, как здесь, бы, да, здесь можно запереться да и спать себе дело спокойно стоит. вот дело тут дело. Само... А, вот обязательно такая вот штука должна быть в каждом доме там где деревнях, да может быть там где в рамочке в рамочке не картина а много мелких фот... я пробовала кино про этого Шти... не четыре Господи, Финанс... нет Вместо встречи нельзя, помнишь? Mm -hmm. Там был момент, когда в подвале к таким фотографиям, наклеенным на ну, на, фотографии, на дверь, yeah, yeah, yeah. приклеили, чтобы он догадался, куда бежать. Мы ну, все с фотографией сняли. Yeah. Все, yeah. вот такая yeah. вот вообще. Упоров на твоего енота. Это енота well, как же. А енот. <связано> Боже мой, у него глаза веки красные. Почему <связано> всех? У кого? у кого у тех игрушек тоже это какой-то стиль что ли я таких игрушек не видела а у этого нижние веки красные что-то боже мой заяц заяц мама дорогая что-то не то не те люди их делали, понимаешь обалдеть красоте супер почему-то обшарпанные диваны соседствуют с э, такими привычно сохранившимися местами, вещами.